с голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый грустный дожди Добрый лес простится с тишиной и захлопает в зеленые.